Итак, всем привет. Сегодня такой тестовый подкаст. Меня зовут Андрей. Вот, и я буду рассказывать о своих тренировках, соревнованиях, каких-то активностях. Вот, и выкладывать под постами о тренировках, соревнованиях и различных активностях. Вот сегодня э, в городе Каменск-Уральский проходил чемпионат Свердловской области по легкоатлетическому кроссу. Вот на лодочной станции металлист. Вот круг э, на лодочной станции э, металлист асфальтированный э, примерно 515 метров. Вот сначала проходили соревнования у детей, затем по возрастам все старше и дистанция увеличивалась. Начиналось с километра, то есть это два круга, вот, и затем два километра. 3 километра вот и последний запят был у, у мужчин вот и... кроме мужчин еще бежали юниоры юниоры это на данный момент 2004-2005 год рождения вот бежали 5 километров вот, соревнования проходили как раз после дождя. Еще поверхность асфальтированная на глазах подсыхала, но во время бега чувствовалось, конечно, что есть проскальзывание. Ну не у всех, но у большинства кроссовки проскальзывали. Вот, я попробовал две пары, но у меня и на тех, и на других. На тренировочных, на соревновательных проспязывали, решил бежать в соревновательных. Вот, это первый старт в этом сезоне бегового для меня. Вот, было немножко волнительно. Начали достаточно быстро. Ну, быстро я имею в виду для данного периода подготовки. вот. в районе 330 вот второй круг о, второй километр уже был в районе э, 340 вот э, и затем ну, становилось все тяжелее и тяжелее и скорость падала вот третий уже был 350 четвертый еще больше чем 350 вот пятый пятый э, ну наверное Сложно сказать, где-то 3.45, наверное, примерно ориентировать. Вот. А в этом году очень много приехало народу с области. Если прошлые года зачастую участвовали только наши местные спортсмены а с каменского райского вот, и также приезжали с Екатеринбурга и с Верхней вот. то в этом году приехало очень много народу Это с Салды, с, с Нижнего Тагила, э с Олимянска, с Сербита, с Ривды, с Перморайска, с Красного Фимска, Богдановича, Заречного из вот из других городов, вот в общем очень много народу приехало, вот и в этом году трассу немножко изменили, вот раньше трасса, ну, ну старт располагался на верхней части круга, вот то есть это южная часть, да, если по карте смотреть южная часть базы вот, то в этот раз э, старт был в нижней части круга то есть ближе к реке вот и старт был начинался с подъема получается с подъема вот э, финиш получается с, со спуском вот круг такой вот ну как вы знаете э, последние вот и здесь был, здесь не проводились а старты, вот проводились на березовой роще. Вот в связи с тем, что строился, строился комплекс а, для гребцов. Вот. И так как он достроился, вот тут уже восстановили всю поверхность. Вот подъемы и спуски стали более равномерные. Насколько я помню, раньше был подъем более крутой. Вот, а сейчас его растянули как будто бы по всей вот этой длинной части круга. Вот. Ну, погода была достаточно теплая. Вот, единственное да, что поверхность сыровата и кроссовки держали слабо. Вот, то есть практически на каждый шаг подсказываешься. Вот. А на спуске вот этот поворот бежишь и ощущение, что тебя. Ну, что подсказнешься, как на льду. Такое вот. вот. Единственный минус проведение да в этом месте и, и то что старт проводили в нижней части да то что народ ходил по вот этим всем газонам что ли вот и землю землю растаскивали по, по трассе вот возможно если бы старт сохранили в верхней части круга может быть этого бы не случилось вот но так как все судейство находилось в... Да. получается в здании э, грибного спорта, да? Вот поэтому так вот все получилось. Вот, ну, результаты показали, конечно, э, слабенькие. Я говорю про себя, вот. Но это как бы и понятно, мы не делали никаких топовых работ, вот, делали только короткие ускорения в гору, сгореть. вот в, под, в плане подготовки. Вот и поэтому такой результат. Ну и дистанция, вот это пять километров. Раньше проводили 6 километров, в этом году вот 5 километров. Это, ну, достаточно сложная дистанция для меня всегда была, вот, поэтому... Так вот. Не просто это. Для меня 5 километров. Вот, бежишь и терпишь, и терпишь, вот, периодически, да, проскакивают мысли, а как бы мне не сойти? Я не вот. Пообщался с ребятами, да, у них тоже были такие мысли. Наверное, это... У многих такое, такая особенность в побеге на длинные дистанции, такие минутки слабости наступают, вот, а так, в общем-то, я очень доволен, что поучаствовал в этом старте, вот, рад, что закончил дистанцию полностью, вот, И что все проходило в хорошем настроении вот судейство тоже и организация все как всегда на высшем уровне как я считаю вот чисто мое такое мнение вот, ну думаю, что на этом подкаст завершу вот, если какие-то будут у вас пожелания Обязательно напишите комментарии, либо личные сообщения. Вот, может, какие-то советы, рекомендации, пожелания. Вот, всех выслушаю. А, очень интересно обратная связь. Вот. Всем спасибо за прослушивание. Пока.